Бобер, друзья, поплыл. Сука, не боится нихуя. Я здесь где-нибудь. Бобер. Бобришка Короче, поймал штук 8 ротанов Плохо клюют Карася ни одного Но ну, сейчас он вниз пойди пойдет Вот такие вот дела, друзья Короче, грамм 300, наверное, поймал ротанов вот, вот такие вот у нас старые заброшенные дачи Были бы не заброшенные Какие-нибудь деды с кормультуков выходили стрелять, бобришков А утки вообще штук 200, может 300 даже видел Там место такое четкое Уточка бы не держится Классно вообще вот такие дела. Ч приплыл, блин? Куда идет? Нет. Ревно там. Ну ладно. Друзья, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Делитесь видосами. Всем пока.